Друзья, сижу читаю только что ленту чата, чата испанского чата города Мадрид, и я в шоке, я офигеваю, и тут, знаете, открываю ТикТок, и мне тоже подобная ситуация попадается на глаза, и я думаю, сейчас обсужу ее с мамой. В общем, эта тема не покидает меня, это, конечно, настораживает очень сильно. Не знаю, действительно ли сейчас участились настолько случаи по отбору детей у родителей, либо сейчас просто начали давать этому огласку, я не знаю. Но очень много историй таких начало мне попадаться. И у нас в группе нашего отеля пишут такие случаи, прям, ну вот уже несколько было случаев. Тревожно все это, и все это очень неприятно. И когда смотришь на мам, которые просят о помощи, помогите, пожалуйста, вернуть детей, куда податься, куда деться, то тут мнение разделяется. Кто-то пишет, что такого совершенно не может произойти в европейской стране, а кто-то пишет, что должны быть веские причины, когда мама говорит, что не было никаких причин. И вы вот, знаете, вот смотрите на эту маму, Действительно, по ней не скажешь. Благополучная семья, нормальная мама, нормальный папа. Но <как> тот, кто здесь проживает много лет, утверждают, что должны быть веские причины для того, чтобы отобрать ребенка. И вот одна из таких причин, вот то, что я вычитала и докопалась, дочиталась, я считаю, что это действительно большой аргумент и имеет место быть, сейчас я вам расскажу об этом. То, что здесь совершенно по-другому относятся к детям, совершенно по-другому их воспитывают, это факт, это я уже увидела на своих глазах, здесь для детей такая вот своего рода вседозволенность и в каком-то плане свобода в выражении своих эмоций, в даже даже своих реакций на что-то, капризов, да, я уже говорила, что кричащий ребенок не привлечет к себе внимания, если он там капризничает, что-то ему не нравится, родители пытаются его успокоить, а он орет на весь магазин. Ну, никто, это норма здесь. Вот у нас уже давным-давно стали, стали бы и начали смотреть. Кто-то подошел бы, что-то ребенку начал говорить, кто-то бы на родителей как-то косо смотрел. Здесь нет такого. Норма, если ребенок посреди торгового центра, где большой поток людей, сядет, начнет, сядет на кафельную плитку, начнет там что-то играть какие-то игрушки, или просто хочет посидеть, родитель дождется, или сядет рядом с ним. Мне это действительно нравится. Здесь нет осуждающих взглядов ни со стороны учителей, что вот для меня удивительно, потому что у нас первый судья, которого встречают. Человек в своей, скажем так, уже ну, почти взрослой жизни, это учителя, да, которые могут тебя осудить, которые могут тебя там одернуть, сказать, это ты правильно делаешь, что неправильно. Здесь нет, здесь такого нет. Здесь я смотрю, что учитель он тоже позволяет ребенку делать очень многое. Так вот, вот давайте вернемся к той причине, которую я все-таки вычитала, выискала, да, вот один мужчина сказал, что э, единственная причина, да, в данной ситуации, вот которую рассказывает мама, что не было повода для того, чтобы забирать детей, да, всегда, кстати, вот вернусь еще к тому, что э, всегда учителя смотрят на опрятность ребенка, на его рисунки, э, на его почерк, то есть это тоже немаловажно, да, если ребенок рисует там какие-то стрёмные рисунки по их ощущениям, то они привлекают соцработника, а соцработник уже тогда может прийти домой к родителям и пообщаться, попытаться выяснить причину, почему ребенок так рисует. В плане почерка, это уже э, я живую историю слышала, разговаривала с мамой. И вот мама, у которой три девочки, она здесь проживает уже 4 года, она рассказывала такую историю, что приходил соцработник и пытался выяснить, почему у ребенка такой плохой почерк общался с папой общался с мамой ну в общем вот вот такая вот была история а и еще у нее одна девочка крупненькая такая достаточно крупненькая и тоже соцработники обратили на это внимание что не может ребенок в таком возрасте быть таким крупным значит что-то мама с папой делают неправильно и они давай же копать эту ситуацию ну как по мне странноватенько немножко но здесь вот так это мне вот рассказали так вот, я вот вам рассказываю за школу, потому что большую часть времени ребенок проводит в учебном заведении, да, где его окружают учителя, большое количество взрослых людей, и учитель очень часто интересуется у ребенка, что происходит в его семье. То есть он имеет полное право задать какие-то вопросы. И бывает такое, что ребенок может быть неосознанно, да, может что-то сказать за родителя, пожаловаться на родителя. Ну, всякое бывает, правильно, в семье. И вот, скорее всего, как произошло в этой семье, да, что у родителей без предупреждения прям со школы забрали детей. Скорее всего, что ребенок учителю пожаловался на маму, либо что-то такое сказал, что она могло насторожить учителя. Учитель обратился тогда к соцработнику, и все это закрутилось. Нужно учить своих детей следить за языком, либо не допускать каких-то ситуаций, о которых ребенок может рассказать, и потом учителю это не понравится. То есть учитель здесь в данном случае работает очень тайно, да, нет такого, чтобы учитель услышал, да, что ребенок там пожаловался, что-то рассказал, учитель вызвал родителей, и с родителями произошла какая-то беседа. Нет, здесь учитель сотрудничает с соцработником, все это делается достаточно тайно. Да, и мне еще сказали, что соцработники за отбор ребенка у родителей получают какой-то процент но с одной стороны бывают ситуации когда действительно нужно ребенка спасать да когда неблагополучные семьи но опять-таки мне кажется что для любого ребенка его мама самая лучшая может быть несмотря на какие-то разногласия в семье с ребенком ребенок все равно готов принимать маму такой какая она есть для него и лучше родной мамы не будет никого Здесь дети более раскрепощенные, и мне это нравится. Я вот больше за такое воспитание, за такое отношение к детям. Но вот, вот эти вот случаи меня очень сильно напрягают как маму, у которой тоже трое детей. И, блин, реально, мам очень жалко, которые попали в такую ситуацию. Но ну, всякое бывает в семье, да. Но ребенок должен знать, что. То, что происходит в семье, должно все-таки оставаться в семье. Нужно учить общаться, разговаривать со своим ребенком. Потому что ну, дети, в принципе, все знают, что дети болтуны да, в определенном возрасте, могут многое рассказать где-то, может быть, многое преувеличить, вот как у нас сейчас у Яна возраст, когда он просто фантазирует, там, может рассказывать такое, а нам в школу идти вот, в октябре месяц. И я немного переживаю по этому поводу. Я вот четко знаю, что в школе на моего ребенка никто не накричит, да, никто не подойдет, там, физически не применит к нему какие-то действия, да, что мой ребенок в школе будет чувствовать себя очень комфортно, вот как и дома, как в какой-то родной обстановке. Это, по крайней мере, я уже увидела за два с половиной месяца, которые мы посещали вот в прошлом учебном году. Но вот такие вот истории меня прям, я не знаю, выводят из себя, честно говоря, и ну, я честно признаю, что страшно, не дай бог вообще попасть в такую ситуацию, а сейчас мам таких все больше и больше с историями, и вот в Германии есть случаи, ну, напрягает это все, очень-очень напрягает. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Вот что нам насушила бабушка наша, смотрите. Какая красота. Все, подожди, дай попробовать. Ой, какие сладенькие еще нашла. М -м -м. Класс. Все, забрали. У Это просто так можно кушать? Марки, я уже вам дала. Вот это такое, такое решили сделать. Мы сняли занавески. Вот эти вот шторы, которые закрывают от солнца, они ПВХ. Их снимать мы не будем. Это такая вот как клеенка. Хотя, бы, хотя тоже хотелось бы постирать, но не будем. Еще помнался, заломы будут. Вот. А сняли тюль, потому что от него такая пыль. Тюль, наверное, как повесили, так вот с открытия гостиницы никто не стирал, не снимал. Мы решили постирать. И здесь, в этой комнатке Мы тоже все сняли Осталось только Занавеска из ПВХ Он, кстати, мой ребенок есть на велосипеде Я. Смотрите, какая черная вода От этих нет, занавесок нет. Вот. Говорит, Покажи, покажи Ужас, ужас. Посмотрите, вот этим вот мы дышим Кошмар Но мы чувствовали, что от них очень много пыли Сейчас жарко Они очень быстро высохнут комнат сняли. Кошмар. Я, честно говоря, такую воду, наверное, впервые вижу. Ужас. Стирали, вот это грязь. Так они не... они были бежево цвета. Я думаю, они сейчас ну, будут белым. Угу. Ребята, караул просто. Я думаю, что сейчас мы вот это выстираем их, повесим. У нас есть такая вот штучка. Вот здесь они стекут немножко, и потом сразу уже вывесим на окно, и они там уже досохнут, потому что пока солнышко тепло, во второй половине дня будет солнце светить и все быстро станет сухим. Они очень внуются, ты видишь, что вот ну, тут ну, немножко я я даже. Ну, вот. Руки, грязные. Ты видишь? Ты видишь вообще? Тряпка, понять? Все не понятно. Ну да, а, их только чуть-чуть Такие вот дела, нибудь. да все Да, ребята, вот, смотри вот я вижу, да угу. И еще, смотрите, мы окна решили помыть тоже Кстати, напротив, он Тоже ребята моют окна Смотрите, с чего мы С подручных средств У нас был совок, носовок, тряпку, микрофибру И все грязно. Да, грязно очень все нормально, тут все так. Тут просто убирают. <смех> Супер-пупер. Вчера пришла горничная, а мы ее запускаем где-то ну, раз в неделю на то, чтобы она там ну, поубирала, поменяла постель. Как бы они приходят каждый день, но мы раз в неделю думаем, ну не будем утруждать их. Вчера запустила. Ну что? Она даже нигде не протерла полы. Полы как были грязными, такими остались. Поменяла только две кровати и все. В общем, они даже не хотят убирать, по сути. Поэтому мы все делаем сами. Нам не сложно. Да, зато будет чистенько. Вон, видите, напротив. Тоже. Ну, а что делать? Друзья, зашли в магазин, не могу просто не отметить этот момент и не показать вам Не знаю, для чего они это делают Как думаете, что это? Ну, тот, кто знает язык, уже наверняка прочел. Для чего это делается? Объясните мне, пожалуйста Сейчас многие, наверное, будут в шоке, но это консервированная картошка Консервированный картофель очищенный Я так понимаю, наверное, он уже отварной и его просто для салата берут и нарезают. Но это так странно, ребят. Я не знаю, наверное, сейчас взрослое поколение, которое смотрит, будет в шоке от этого. Я, я, допустим, меня это тоже в шок повергло. Евро 19, Потатас. косидос, боже мой. Потатас энтерос, боже. Картофанчик. Ну все, неаккуратно. Поломай напополам, давай. Мама, вот так? Можешь так, если ты боишься. Она Я застрянет. Не да не бойся, не да, бойся. они Бой. очень аккуратно берут. Давай, только идём не бросай. Вот так рунтир. И зубки какие. Ой, какой красавец. И а что... Смотри, как он хрумкает классно. Ты что, самый главный, что ты всех разогнал? Вот научись переосиливать свои страхи. Мамочка, мама. ты кормишь настоящего олидая. Это круто. Я смотри, он палку. хвостиком, смотри, он хвостиком шевелит. Хвостиком Значит, он, очень он показывает, что он дружелюбный. Маленького? Да, я хочу ну, давай ты... Дай ближе, дай ближе, он же не достает. Ну все, теперь он оттален, Ренат, так ты прям поиздевался. Ты боишься? Иди сюда. Да, Смотри, плохую, тут пойду. сетка, они никак не могут тебя даже... Она даже руки смотрите, может отхвыть, чтобы тебя вкусить. Смотри, видишь, ей даже неудобно брать. Как она твой палец Давай этому малышу протягивай, не бросай, давай вместе, смотри, вот, давай ниже. Да, да, сейчас, я отвлеку сейчас. Идите туда, идите туда к молодому, давайте. Вчера су новия, а ино керра, Папа. Папа, не могу, Мама, вот она идет. Дальше, доставай. дальше, дальше, давай. Давай. Молодец. Ну увидишь. вообще не страшно. мы сейчас приехали. Гвадалахара Это не Мадрид, это за Мадридом Это, понимаю город Называется Гвадалахара Мы приехали в зоопарк, бесплатный И сделан необычно Вот как в лесу ходят Тропинки я Да? слеза леза Вот видите, какой большой вы Где волк? Волк, не знаю в Зоопарк большой, буду ходить Людей мало, вообще мало Ехали мы 47 километров от Мадрида от нашего дома, недалеко, тут по прямым дорогам все очень быстро по скоростной Шли-шли и нашли зону отдыха, такое место уютное, спокойное, тихое, людей нет сейчас, но я думаю, что в выходные дни здесь людей много, можно отметить и какой-то праздник, столики есть и вид красивый. побежали побежали. Волка хотят увидеть. Волк! Волк? Да, ну, все. волк. Сейчас те полные штаны искали, волка нашли. Так. Мама, это волк! Вы прикольно сделали, да, на склоне ему. Но где-то прячется. Ну, наверное, да. Я думаю, что да. Ну, ВАК! Это страусиный я. Ага.